Павел Николаевич, кто все-таки снял с выборов, ну или не допустил к участию в выборах вас? Это Генеральная прокуратура или все-таки ЦИК? Непонятно, потому что Панфилова развела руками и сказала, что мы не можем не исполнить э, вот э, документ, который нам прислала Генеральная прокуратура. И получается, что у нас ЦИК-то не самостоятельная организация, она ничего не может э, рассматривать, она просто должна исполнять. А это... Простите, что это за демократическое государство и э, что это за процесс выборный тогда? Не попадает ли, не, просто сомнение какое-то по поводу этого у вас не возникает? Вопрос, конечно, странный. Естественно, снимается с в Центральной избирательной комиссии. Вопрос, какие основания ей э, дали для этого. Они написали запрос в Генеральную прокуратуру. Естественно, они, могли, они прекрасно знали, что ответ должен был прийти из налоговой инспекции из Росфинмониторинга, но не как из Генеральной прокуратуры. А зам Генерального прокурора прислал такие документы, которые можно было сразу сказать, слушайте, а вы чего прислали? Ни подписи, ни печати, ни фамилии директоров, ну ничего вообще, не заверенных законным образом. Да и понятно, что за 2-3 дня невозможно было, ну невозможно было получить ответы. Поэтому ну, это все сфальсифицировано, ну насколько я так думаю, это мое личное мнение, вот. Другое дело, что им нужна была какая-то зацепка, им ее дали. Вышел этот представитель Полихаты, который по удовлетворенности Полихаты выступает от Ирины Игоревны, и сказал, да мы ездили в Белиз, мы там сами все сделали. То есть понятно, откуда ноги растут. Но избирательная комиссия могла поступить по-разному. И Геннадий Андреевич Зюганов говорил, и там юристы, что давайте, вы зарегистрируйте, а потом будем разбираться. Ну, если э, есть какие-то сомнения, потом разберемся и докажем. А Санкт-Петербург, конечно, поступило по-другому. Она взялась. Еще а? раз, не надо обольщаться. Все это очень такая серьезная, грязная, абсолютно нечестная игра. У коммунистов рейтинг гораздо больше, чем у Единицы России. Максим Шевченко, но ну, был возмущен, конечно, тем беспределом, он так и называет, связанным с преследованием по вот надуманному обстоятельству. обстоятельствам, предложил в качестве выхода, если КПРФ, конечно, это поддержит или предложит, снять и свою партию с участия в выборах и партию КПРФ, это вообще реалистичный план, или, как вы считаете, просто оценивать, стоит ли это делать и будет ли иметь эффект это? Если в бою погиб геройский один боец, это не значит, что всей армии надо застрелиться. Зачем это нужно делать? Надо продолжать борьбу. Вот. Я не думаю, что можно спеть песню, что отряд не заметил потери бойца. Конечно, я думаю, что вот тут мы вчера показали полное единство. Уже показали, что все, без исключения кандидаты в депутаты, единогласны в том, что это абсолютно незаконное решение страны избирательной комиссии. Но Харакири самим себе делать, на мой взгляд, не стоит. Потому что, наоборот, нужно объединиться. Вот, по любому поводу любая провокация, любая грязь, которая льется против оппозиционных кандидатов, должна быть прекращена. Но вот, что это? Мы же понимаем, в чьих интересах во многих кругах избирательных вдруг появились полные тески проходных кандидатов. У Казанкова, Казанков. У... Ну, в общем, там везде. И слушайте, вчера Элла Панфилова как-то так сказала, что мы возмущены. Чем вы возмущены? Если вы хотите, вы сразу сделаете то же, что сделали с Грудинином. Поснимайте всех фейковых кандидатов, которые там за неделю до выборов поменяли фамилию, имя, отчество, чтобы только стать похожими в бюллетене на кандидаты. В Саратовской области единороссы вообще приняли решение удивительное, что если в списке больше, в бюллетене больше 10 кандидатов, не надо указывать Единую Россию, чтобы спрятаться вообще. Ну, то есть, они стыдятся собственной партией, выходят, и после этого говорят, что мы хотим победить. Ну, это позорище такое. Это уже, знаешь, как это уже, это все, что прийти, играть в футбол, а потом взять и снять ворота свои И сказать, вы знаете, а поскольку у ворот нет, поэтому вы нам ни одного гола не забили, а мы вам попытаемся забить, сколько <laughs> Ну, это смешно. Павел поэтому, Павлович. я думаю, что Максим возмущен. Я к Шевченко очень хорошо отношусь, мы с ним дружим. А, вот, ну, я считаю, что это от бессилия, наверное, уже такого. Потому что ну, полный беспредел. Все прекрасно видят, что происходит. Умные люди, люди, которые патриотичны, люди, которые хотят сделать лучше не только себе, а всем остальным, они оказываются такие, в загоне, а те, которые <смех> воруют, врут, жульничают, мошенничают, они оказываются на коне. Но так все равно страну не поднимешь, это же понятно. Я вчера говорил, что у меня такое объяснение сложилось в одном эфире, я вам пришлю, кстати, что у меня такое ощущение, что враги КПРФ и враги России – это одни и те же. Потому что предложения по повышению пенсионных выплат, по уменьшению пенсионного возраста, потому что национализировать нужно все народные богатства, чтобы они работали на страну, что убрать все эти пенсионные фонды и платить пенсию из бюджета. В общем, огромное количество предложений, которые мы на протяжении нескольких лет уже предлагаем сделать, Возможно, сделать только тогда, как, когда победит КПРФ ну, и другие левые силы. Вот. И это уже всем известно. Другое дело, что народ у нас, к сожалению, вот он такой, думает, ну что я пойду на выборы. Ну, все равно бесполезно. Нет, не бесполезно. Если все придут на выборы, это будет не бесполезно. Ну, Посмотрите, что происходит сейчас во Франции антиковидное движение, то есть движение против вакцинации. Они вышли все на улицу, и все сразу отменили. И также было с пенсионной реформой. Они тоже там пытались увеличить пенсионный возраст, я имею в виду власти. Вышли все на улицу, никаких особенных волнений не было, кроме некоторых провокаторов, и все сразу закончилось. Никакой пенсионный возраст не подняли. Поэтому власть, она, к сожалению, только силу чувствует. Вот. Другое дело, что они нас тихо ведут к революции, к бунтам. А бунты – это страшная вещь. Я вот тут недавно читал, как поступали с городовыми и судебными приставами в революционной Петрограде, ну, когда это был Санкт-Петербург. Это ужасно. Вот. И зачем провоцировать людей, доводить их до полного, ну, скажем так, в такой тупик, что они должны просто взорваться. Бессмысленно. На мой взгляд, лучше спорить в парламенте, чем спорить на улицах с булыжниками, дубинками, там, с отточенным газом. Не дай бог еще с войсками. Но у власти, судя по всему, потерянные ориентиры. Вот то, что я вижу, ну, потому что ну чего, ну парламентская партия. что так испугались -то? Ну, хорошо, был бы там один депутат, Рудинин, да. Ну, это просто какая-то, по-моему, уже такая паника. Нужно было как-то солидно, спокойно. Власть должна быть солидной, понимаете? Любой сильный организм, сильный человек, сильная власть, она должна быть доброй какой-то, великодушной. А тут мелкая и низкая, к сожалению. Ну, что делать? А у них уровень такой. У меня такое ощущение, что местами у нас уже власть подлецов. Мы их так специально отобрали. Они не понимают, что такое честность, что такое дал слово держи, что такое работать на страну. На них вроде как их идеалами являются те, которые разворовали страну, увезли все деньги за рубеж, но купили себе яхты и там на этих яхтах отдыхают. И в этот момент значит, деньги гребут из России. Вот, вот. Ну, а КПРФ говорит, слушайте, а давайте, мы же собираемся, пускай они просто отдадим им то, что они как будто бы заплатили, и все национализируем. Не вопрос никакой. И будет нефть работать, как или газ, как в Норвегии, на, на всех, на пенсионеров, на инвалидов, на малообеспеченных. Ну, а эти богатые друзья, они немножко станут беднее. Ну, ничего страшного. Тем более, что ну, что они сделали? Они накупили там за границей имущества, потом это имущество у них в санкциях арестовали, так как еще и здесь от налогов Единая Россия освободила. Это надо было догадаться вообще. Люди растащили страну, увезли за рубеж что-то, и потом их там накрыли ну, какими-то санкциями, сказали, тогда здесь вообще ну, с вас налоги брать не будем. Ну, это цинизм. Вот. КПРФ же предлагала совершенно другие подходы. Но видно, мы очень опасно. никуда не денешься. Павел Николаевич, ну ладно. А вот с этим 2016 годом, это что за заготовочка такая? Рояль в кустах. Вот Когда начали что-то, в общем-то, вам менять, что вы что-то не так подали и ввели в заблуждение. Но в конечном итоге, по сути, если тогда Центральная избирательная комиссия, не имея на то право, допустила вас до участия в выборах, так она совершила преступление, не проверив? Да. Нет, нет, нет. все по-другому. Там все, там они прекрасно знают, у них есть документ, что после перед тем, как избираться, ты закрываешь все, а после того, как все закончилось, опять открываешь. Это же известно. Они поэтому, кстати, меня и штрафовали. Я же заплатил огромное количество штрафов, потому что за каждое открытие оказывается и каждое закрытие надо уведомлять, а если не уведом надо платить штраф. И я мы прошли все суды, мы показывали, причем. Там же есть такие интересные счета, которые ты не открываешь. Это корсчета счета банка внутри банка. Так же, как и с этим золотом. Приславный золото никто никогда, в руках никогда держал, не видел. Это один из инструментов. Акции, золото, это все на самом деле инструменты. Когда вот эти деньги, можно посчитать тысячу раз, у тебя, например, есть тысяча долларов. Потом на эти тысячу долларов ты купил одну акцию. Ты стал акционером. Потом ты эту акцию продал с выгодой для себя. И получил вроде как прибыль. Но ну акции-то у тебя уже нет, это просто у тебя 1100 долларов. появилось, вот. Это финансовые инструменты. Золото тоже. Кто-то там значит, принимал решение, как правильно вложить деньги. Для этого есть специальные люди там сидящие. Они вкладывали эти деньги. Потом опять это золото продавали. Потом перед выборами президент, президенты, у меня не было счетов. Они это прекрасно знают. У них документы есть. Причем они их получили полузаконным образом и никогда никому не показали. Потому что если показать эти документы, то надо было, во-первых, вопрос задать, а откуда они у нас взялись-то? А это невозможно. Так же, как генпрокуратура никогда не ответит на вопрос, а откуда у них незаверенные никем, без печати, без подписи директора, без подписи регистратора, без опостили документы. Как они их получили-то вообще? Получить такой документ законным путем невозможно. Это просто фальсификация. Но, еще раз, вы можете обвинить человека в чем угодно. Вот, например, знаете, в газете «Красноярский рабочий» сейчас напечатают статью от имени Грудинина, например, да, или там, от имени Зюганова, о том, что он призывает всех на баррикад. На основании этого судом Красноярского там, районного суда снимается или, там, значит, Геннадий Андреевич с выборов, он в список регистрируется без него, он ходит по судам долго, доказывает, ничего доказать не может, потому что придет журналист и скажет, ну, это, по-моему, был Зиганер. Правда, у меня фотографии нет, записи нет, голоса его ничего нет, но вот как со мной 10 лет назад получилось. А после того, как его сняли, <соцом> когда выборы прошли, перед ним даже никто не извинится. Скажут, да, действительно, ну, кто виноват? Ну, вот виноват. Это, ну, это же полный беспредел. Еще раз, когда в стране Судебная власть подчинена исполнителям, вы можете делать все, что угодно, с любым гражданином в стране. Вы можете немого осудить за то, что он кричал лозу. Вы можете человек, который не находился в этом месте, а в этот момент был за границей, осудить за убийство. Вы можете признать, вот как сейчас Фургал сидит, ну слушай, там нет оснований никаких. Теперь уже, поскольку дело, срок исковой на суде прошел, они ему новое дело шли, но его же не выпускают. Или Левченко, он вообще никаким боком, значит, там никаких нарушений нет. А он сидит уже полгода в СИЗО. К нему следователь не приходит вообще. Вот. Это давление на отца, это понятно. Поэтому в этом беспределе жить все тяжелее и тяжелее. Но этот беспредел привел к тому, что, к сожалению, Россия из самой сильной державы мира превратилась в страну третьего мира, где жизни людей на уровне африканских стран, где по уровню свобод мы находимся там ну, где-то в соты. Вообще, где безправие достигло. Вот, это же страшное дело, когда женщину бьют нога, ногой в живот ну человек, который при исполнении, а потом его как будто найти нет. Хотя он сам приходил в больницу и, и извинялся. Вот. Но это то есть вообще невозможно. Поэтому а Как-то как наш президент, выступая в ООН, сказал, он сказал такую фразу интересную. «Вы вообще понимаете, что вы натворите?» Я когда смотрю на разрушенные заводы, закрытые фермы, когда смотрю на то, что людям негде работать, когда смотрю, как живут наши ветераны, Дети войны. Мне такое ощущение, что они кому-то из этих загрудки и сказать, вы понимаете, что вы творите? Вы единая Россия, вы понимаете, что вы сделали вообще со страной? Когда дети хотят уехать, зарубежные, я имею в виду, молодые, а это все больше и больше уезжают, Когда в больницах умирают люди совершенно от... В 21 веке невозможно умереть от болезни. Ни в одной стране мира, кроме нашей. Когда мы кричим, что мы лучшие, а на самом деле... Ковид косит всех без исключения. И в больницу не выпадешь, в поликлинику А они еще пиарятся. Это же ужас. Они рассказывают, какие они великие. А мы то точно знаем, что происходит на местах. Поэтому надо что-то менять. Менять можно только через выборы.